приветствую вас водолейчики сегодня мы будем смотреть что будет происходить в вашей жизни в 2021 году начиная с ваших дней рождения с 19 февраля этого года и по 19 февраля следующего года ну а вначале хочу поздравить вас всех с днями рождениями, с наступившими с наступающими и пожелать, чтобы все ваши самые глобальные, самые, жел... самые желанные желания были исполнены тем более, что год вам этот предстоит очень непростой очень интересный конечно, большинство из вас, кто интересуется астрологией, астрологическими и другими прогностиками, уже знают, что две очень важные планеты в в декабре месяце вошли в соединение, причем одна из них является вашим управителем, Сатурн, вторым управителем, помимо Урана. Сатурн и Юпитер вошли в соединение. Такое соединение бывает раз в 20 лет, за 200 лет, чтобы именно было это соединение в знаке воздуха. И, как правило, олицетворяют собой очень интересные события, связанные с глобальной перестройкой всего происходящего не только в вашей жизни, но и на Земле в целом. Сам по себе Юпитер, он все расширяет, а Сатурн, он сужает. И вот представьте, когда две противоборствующие силы между собой сходят в соединение, то возникает такая огромная энергия, которая обязательно для которой обязательно должен быть какой-то выход, выход в виде какого то грандиозного взрыва. Ну и что могу еще сказать? Сам по себе Сатурн он пробудет в вашем знаке долго, он пробудет до марта, включительно до марта 23 года. А Юпитер пробудет до почти почти до конца декабря текущего. Поэтому эти две планетки уже начали расходиться, вот они и постепенно будут по-разному по влиять на жизни каждого из нас но для вас в течение года эти две планеты будут иметь огромное огромное значение огромную активность хотя бы потому что они будут проходить по вашему символическому дому и соответственно можно говорить о том что в ваш в вашем характере будет знаете какие-то и бунтарские нотки и желание освободиться от чего-то. Ну, вы будете совсем не такими, какими вас привыкли видеть окружающие. И хотелось бы разделить разделить вообще всех водолейчиков на две группы. Первая группа это рожденные с 19 по 28 даже можно сказать не 20, ну да, пусть будет по 28 января и там уже останавливается Меркурий 30-31 числа и уже до следующего, до 19 февраля следующего года это уже следующая группа водолейчиков у каждой группы будут свои помощники и будут свои трудности, которые нужно будет решать но ну, абсолютно для всех будет важна энергия, связанная с квадратурой между с Ураном и Юпитером. Вот он, Уран и Юпитер. Он, кстати, вот он на начале периода уже находится в квадрате и будет постоянно, то есть будет двигаться Юпитер и будет двигаться, будет двигаться Уран и будет двигаться Юпитер, они постоянно будут находиться в противоборствующей квадратуре. Причем вот представьте, Юпитер он все расширяет, а Уран он дает какие-то всплески, дает взрывы. Ну, можно об этом аспекте говорить как о борьбе между консерватизмом и радикализмом. О, будет тяжело общаться с людьми будет тяжело с ними договариваться вот знаете, вам будет в принципе Водолей не являются ввиду того, что вы являетесь фиксированным знаком, вы не являетесь очень такими гибкими, вернее вы вообще не гибкие люди и с вами и так трудно договориться, но вот в этом году будет еще особенно труднее и может быть было бы неплохо периодически все-таки включать немножко вот эту, ну, идти на уступки. Я даже не говорю быть гибкими, это бесполезно. Просто хотя бы делать шаг назад, чтобы посмотреть или остановиться, чтобы посмотреть а что будет, если вы не будете вмешиваться в события. Хотя бы так. Ну и, конечно же, вот это вот соединение, Уран-Марс, оно будет который находится в вашем символическом четвертом доме. Четвертый дом это дела, связанные с недвижимостью, с семьей, с домом. Они будут напрямую руководить процессами, которые будут происходить в этой сфере жизни. Уран это неожиданность. Марс это энергия, ну, по сути, это взрыв. Причем лилит, находящаяся здесь, она как бы под спутно будет, вот вам, знаете, как червячок, что-то рассказывать, нашептывать, а вот давай, а вот давай, сделай то, вот сделай это. Ну, вот как-то вы в стенах своего дома вы не будете чувствовать себя уютно. Вам все время будете пытаться рваться куда-то сквозь установленные границы, сквозь установленные границы, сквозь через пытаться как-то нивелировать установленные правила, очень огромное чувство будет свободы. Причем оно может действовать примерно так. Копилось, скопилось, потом не выдержали и взорвались. Хорошо. Что еще? Для рожденных с 19 по 22 января. Значит, у вас соединение будет, для вас будет, вы самая такая, наверное, очень э, ну, такая чуткая, чуткая группа людей, рожденных в этих первых три дня февраля, которые будут особенно поддаваться импульсивности, вот этим импульсивным настроениям. И будете, быть, будете капризными, эксцентричными. Постоянные какие-то оригинальные идеи у вас в голове, которые будут достаточно трудно осуществимы. Не до, может быть, это будет связано с недостатком опыта или терпения. Работа ведется взрывами. Ну и, в общем-то, идеализм, непрактичность, беспокойный дух в поисках приключений. Очень тяжело будет. Но помогать вам будет... Соединение Солнца с Юпитером, оно достаточно длительное время будет. Вот, ну, оно еще здесь не в соединении, но вот где-то после 21-22 числа вы уже его почувствуете. Оно войдет в соединение, и оно поможет вам придать, уве, придать уверенность в себе, оптимизм, желание нет ну, не, не желание, ну, желание нравиться, умение светить окружающим и умение привлекать на свою сторону других людей очень большое творческое вдохновение даст. И даст возможность максимально использовать свои шансы. Также соединение соединении Солнца Сатурн, оно тоже будет входить в соединение, оно и сыграет положительно для вас, в том плане, что оно сможет вот эту вашу импульсивность немножечко притормозить. Оно придаст здравый рассудок, здравый рассудок вашим поступкам то есть внутри вам будет хотеться что-то сделать, но в голове вам будет а зачем, а зачем, а вот подумай насколько это необходимо а может быть нужно действовать как-то более осторожно, а может быть нужно сделать это как-то по-другому, а может быть не спешить, то есть здесь очень важна самодисциплина именно благодаря самодисциплине вы сможете добиться очень высокого влияния и результатов. также для рожденных с 23 по 28 января вам вступает помощник. Сейчас скажу, такой прекрасный помощник. Вот вам повезло. Смотрите, здесь Венера наконец-то входит в соединение с Плутоном. Ну, Этот аспект уже потихонечку начинает соединяться. Входить соединение. Вот оно наконец-то. 28-го произойдет точное. 28 29-го. Венера с Плутоном. Это, в принципе, аспект миллионеров и люди у которых в карте есть такой аспект вот кстати детям кто родится в этот период очень повезет это как правило детям либо из богатых семей либо дети умеющие делать деньги как правило этот аспект дает очень страстные часто кармические отношения то есть для рожденных период с 23 по 28 января есть шанс встретить очень серьезные Отношения в своей жизни, которые могут быть всерьез и надолго. Также это может быть возникновение для вас очень сильной обновляющей любви. Это может быть сильный талант в искусстве, особенно актерском. Также это удача в финансовых делах, богатство и крупные финансовые сделки. Еще хочу сказать, что для желающих укрепить свои материальные ресурсы при помощи удачного партнерства вот у вас это может получиться именно в этом году ну а теперь следующая группа с 29 ну, и по 18-19 февраля в этом году уже даже 17 февраля вечером произойдет ну, по киевскому времени произойдет переход солнца из знака водолея в знак рыб но для всех остальных водолеев мы будем смотреть до 19 февраля, поскольку есть такие, которые родились 19. И еще были водолейчиками. Итак, смотрим: с 19 по 18 февраля ослабляется действие. С 29, извините, по 18, да, ослабляется действие Марс-уран. То есть он начинает расходиться. Видите, уже здесь 7 градус, здесь 11 он уже постепенно расходится. И это говорит о том что взрывчатость ситуации в семейном кругу, в, семи, в семейных делах, в сфере недвижимости для рожденных в этот период будет уменьшаться. То есть для вас это не, не настолько будет актуально, как для тех, кто родился ранее. Сам по себе этот аспект еще может действовать как разводы, разрывы и вообще ну, что-то происходит такое, чего вообще не ожидали. Вот мне сейчас в голову, знаете, приходит инсульт. Инсульт, вот что-то внезапное может произойти. Ну, это не лично для вас, это просто действие такое. Работает. Ассоциация, ассоциативное действие. Что еще? Что еще? На самом деле для рожденных вот в первом этапе я бы не рекомендовала. Ну, вы знаете, продавать что-то можно, а вот приобретать как-то ну, не очень хороший период на таких аспектах. При этом еще и нужно хорошо подумать, выбрать благоприятные периоды для действий. Теперь, значит, с 1 февраля по 21 тоже очень важный период, становится Меркурий ретроградным. На самом деле. Как правило, люди, рожденные в этот период, они отправляются, то есть их проведение отправляет назад к своим старым делам, к прошлым делам и к прошлым контактам. То есть что-то вы будете делать, то, что делали до того. Ну, на новое что-то рассчитывать маловероятно. Это нехорошо, это неплохо. Это, как правило, говорит о том, что ну, жизнь будет течь, ваши контакты своим своем привычном русле для тех, кто родился вперед с 30 января по 8 февраля здесь включается достаточно неприятный аспект квадратура видите вот какой красненько квадратура от солнца к марсу она в принципе, ну да она с 30 января начнется она может указывать на то, что в делах семейных вы можете чувствовать, ну, по отношению к семейным делам можете себя проявлять, ну, несколько жестко, можете быть слишком, знаете, как-то упрямыми, где-то в каком-то моменте даже проявлять злопамятность. Ну, пожалуйста, постарайтесь сдерживать себя, избегайте такие ситуации, Сначала думайте, потом действуйте. То есть постарайтесь, знаю, что очень тяжело вам проявлять гибкость, очень тяжело. У меня, кстати, в моей семье есть два водолея, я прекрасно понимаю, как как вам тяжело идти на какой-либо компромисс, поскольку ваше солнце, оно читается в падении, а солнце это наше творчество, это наше я, это то, как мы проявляем себя в жизни, и для вас очень важно быть оцененным, важно быть заметным, и поэтому вы часто прибегаете, знаете, к таким каким-то ухищрениям, то есть, как, очень, именно водолеи очень часто делают себе какие-то наколки, там, туннели, то есть, собственно, прибегают к каким-то изменениям своей внешности, или к экстравагантному поведению, для того, чтобы обратить на себя внимание. То есть для вас важно быть заметным. Ну вот, а здесь, знаете, как-то ну, есть указание на то, что вам будет ну, сложно держать себя, очень легко будет выходить из себя, но с каким-то, знаете, прямо прям огромной силой вы прям вцепитесь в какие-то свои принципы, в свои задачи и будете отстаивать свои свои правила, то есть что-то, что, что у вас давно накипело, вот вы будете за это стоять просто горой. И плюс Марс-Юпитер, квадратура, это тоже разрушительный аспект. Он может говорить о том, что вы можете даже настраивать там, против кого-то свое окружение для того, чтобы добиться вот, своих целей. Очень часто такой аспект есть у военных так, квадратура Солнца-Марс, ну она в принципе, я не говорила, она ну, не должна особо долго, она не так агрессивно себя проявляет, как квадратура Юпитер-Марс. И смотрим дальше, помощники, с 3 февраля по 19, значит смотрим, но ну, немножко чуть дальше выставлю, здесь у нас добавляется, ой, таких-то... Таких три, три, прекрасных аспекта, прям просто супер. То есть, несмотря на то, что вы будете очень активны, э энергичны в достижении своих целей, прям чересчур, но у вас добавляется чудесный аспект. Во-первых, идет на соединение Венера с Сатурном. Сразу хочу сказать, что этот аспект будет действовать до 10 февраля, с 3 по 10 и он, как правило, дает чистолюбивое стремление к деньгам. Улучшение положения через брак. Но важно, исполь, важно остерегаться использовать других для достижения своих эмоциональных потребностей. То есть могут рожденные в этот период встретить свою любовь. Это может быть брак по расчету. Ну и как-то, знаете, будете более серьезно относиться к своим чувствам и к своим финансам в том числе. То есть может быть даже, ну, да, брак ради финансов может быть такое. Захочется как-то себя в чем-то побаловать. Не побаловать, а, знаете, притормозить в своем баловстве. Теперь соединение Венера и Юпитер. Оно будет работать, ну, я смотрю, с 5-го оно еще, наверное, не работает. Наверное, оно все-таки включится где-то с числа 7-го. Сейчас я посмотрю, 7-го февраля. Угу. Да, вот ну где-то с 7-го оно уже начинает работать. 7-го, 8 февраля вот этот чудесный аспект. Венера и Юпитер, он дает счастье и удачу, великодушие и оптимизм, как в любви так и в финансах. То есть для рожденных в период с 7 по 16 февраля ожидает наибольшие удачи в этом году. И этот аспект настолько удачный, что он может перекрыть любые негативные показатели других аспектов. То есть вы можете рисковать, и ваш риск будет оправдан. Еще очень хороший аспект, касающийся вашей финансовой сферы. С 5 февраля по 19 будет такой помощник как секстиль от, к, к, к, от марса к нептуну ваш нептун находится в символическом доме денег и образует очень хороший аспект к дому семьи знаете как будто бы Идет финансовая поддержка очень хорошая со стороны своих родных, близких. Либо же это касается вашей предпринимательской деятельности, кто ведет собственную деятельность. Ну и удачные обстоятельства, связанные с недвижимостью. Знаете, как будто бы у вас, вам небо раскроет глаза и возможности что-то увидеть, то, чего вы не видели раньше. И огромное вдохновение, энтузиазм вам очень поможет. Для того, чтобы осуществить какие-то свои важные намерения в этих областях жизни. Так... Он, кстати, дает еще и стремление к богатству, этот аспект. Ну что ж, я бы еще хотела, ну, более подробно я не буду останавливаться на каждом периоде, поскольку я делаю прогнозы каждый месяц. И хочу, кстати, поблагодарить вас за ваши подписки, лайки, комментарии. Надеюсь, что мои прогнозы будут для вас, являются для вас полезными и будут для вас полезными. Сейчас делаем краткий обзор каждого месяца и я это сделаю при помощи сопоставлю как астрологию так и Таро возможно вам это будет интересно Итак смотрим январь месяц с января с 19 января по 19 февраля я смотрю малый соляр называется на момент возвращения солнца в следующем месяце в свой градус В тот градус, в котором она находится сейчас. Сейчас я его тогда немножечко тут переставлю, чтобы она уже у нас была в первом градусе. Так. еще не так. Все. Теперь готово. Значит, я вижу, что этот месяц будет для вас очень активен по наполненности планеток. И, вы знаете, вот эти вот настроения ваши бунтовские, они будут не покидать вас в течение всего этого периода, до, до 19 февраля. Если посмотреть на Таро, то карта гора говорит о том, что у вас могут быть какие-то проблемы, трудности, которые необходимо будет решить. И вообще для преодоления трудностей предстоит очень много потрудиться, приложить немало усилий, а гробик, он, как правило, закрывает эти возможности. Смотрите, очень тяжело будет, особенно если дела будут связаны с человеком, который значительно старше вас по возрасту. Здесь идет мужская энергия, мужская стихия. И есть указание на то, что если вы будете пытаться проломить лбом стену, для того, чтобы Получить свое это будет сделать практически невозможно. Прямым путем идти нельзя, только лишь обходным. Теперь дальше смотрим. Обратите также внимание на период середина февраля. Вот середина декады февраля может как-то очень положительно на многих из вас она проиграться. А, та, также учитывайте, что с 31 февраля, Января по 21 февраля будет работать третроградный Меркурий. И в этот период лучше ничего нового не начинать. Если в этот период вы вдруг ну, с кем-то поссоритесь, то эта ссора может быть серьезно надолго. Так, по Таро здесь идет у нас договор, заключение договора. Но по такому сочетанию с плетью, как правило... Это может быть либо расторжение, либо ссора, либо что-то идет не так, как вы задумали. То есть до 21 февраля вообще неблагоприятный период для того, чтобы о чем-то договариваться. Постарайтесь ну, как-то спустить все на тормозах и не просто доделывать свои дела и не начинать, не начинать ничего нового. Юпитер, я смотрю, как он у вас работает. Он подходит к вашему Меркурию. Ну и само по себе сочетание Юпитера с Меркурием будет достаточно благоприятным. Оно даст много каких-то новых идей, шансов что-то реализовать. Но это уже будет после 21 числа. Так, сейчас я выйду в режим другой. Да, смотрите, после 25 числа у вас Венера зайдет где-то 26 или 27, она зайдет в рыбы. Это ваш дом контактов, это дом... связанные с возможностью договариваться с применением каких-то манипулятивных техник. То есть у вас будет получаться дом коротких поездок и вашего ближайшего окружения. Ну, смотрите, пока, пока все очень неплохо. Пока все неплохо. Сейчас смотрим, как будет Мар для вас проходить. Так, Март по -таро подсказывает вам о том, что дела будут связаны с крупными фирмами, организациями, с семейными праздниками, торжествами. В общем-то, месяц обещает быть достаточно благоприятным, благополучным. Ну, я могу сказать, что он будет позитивным, как в плане работы, так и в плане любых семейных дел. Но сейчас посмотрим, что нам здесь подскажут аспекты астрологические. Ну, вроде как, неплохо. Тем более, здесь Венера соединяется с Нептуном. Обратите внимание на середину марта. Очень благоприятный период. Очень просто такой день без туч над головой, можно сказать. Возможны подарки, приятные поездки, путешествия. На самом деле, вы это можете ощущать достаточно кратковременно. Но, он, тем не менее, он может проиграться просто хорошим настроением. Так, до 24 до 24 марта у нас Венера будет двигаться по рыбам, и после 25, ну может быть даже 24, она перейдет, я просто сейчас не, не говорю о точных датах, я приблизительно плюс-минус пару дней туда-сюда, <coughs> Венера перейдет в Овен, Овен это ваш дом семьи, и вот здесь там нужно быть... Так, раз, два, три. Ой, извините. Я говорила, что это дом поездок, рыбы. Нет, это не дом поездок, это дом денег. Вот, поэтому приятные события у вас как раз могут быть связаны с финансовыми, с финансовыми, с финансовыми делами. Вот, какие-то денежки, поступления, возможно, в середине марта. Вот как хорошо. Когда Венера идет по дому денег, это самое приятное, что может быть. А вот уже... И с 25 марта, да, здесь у вас уже Венера перейдет в Овен. Овен это уже ваши поездки, контакты, путешествия. Ну, посмотрим, хорошо. Давайте посмотрим на торо, что. Ну, здесь женщина, женщина и. То есть, какие-то ваши дела будут связаны с женщиной и якорь. Женщина и якорь это знаете, некие стабильные отношения. Что-то будет связано со стабильностью, любые договоренности в этом месяце будет, будут важны если они будут исходить от женщины или через женщин, то что-то связано со стабильностью и с женской энергетикой. можем, конечно, уточнить. но ну, здесь есть еще вот у меня выпал кораблик. кораблик это может быть переход, переход, движение вперед благодаря некой женщине. ну я подозреваю, что женщина может относиться к огненной стихии, поскольку Венера здесь огненная и эта энергия будет очень активна. Сам по себе месяц образует неплохие аспекты, кр кроме, кроме вот этого. Смотрите, может быть некое такое в голове у вас само по себе соединение Нептун с, с Меркурием, оно дает какой-то творческий прорыв творческое мышление, но квадратик к Марсу, оно обостряет. Что-то обостряет. Может обострить или конфликтность, или желание в чем-то усилить решение. Ну, я смотрю, что если это в сфере денег, может быть 4-5. Деньги через хобби. Через хобби. Или что-то может коснуться ваших детей. Ну, хорошо. Ладно. Давайте будем смотреть дальше. Апрель месяц смотрим, что уже в конце смотрим, когда когда у нас тут 20 ага. так, еще 1 апреля Венера будет находиться в Овне видите, множество аспектов зеленых говорят о том, что будут очень благоприятные дела в плане контактов, путешествий, поездок так, период благоприятен, и смотрим так, до 14, до 14 апреля, что у нас ожидает Водолеев до 14 апреля, поездки, путешествия, ожидайте новости, поездки, путешествия, и да, причем это, знаете, как или путешествие по воздуху, или же это поступление денег, может быть. Поступление финансов или поездки, связанные с командировками. Ну, вообще, вот это, знаете, как интернет. Само по себе, может быть, сочетание проигрывается. Интернет или самолет. Ну, хотя больше даже интернет. Или путешествие по воздуху. <coughs> После 14 апреля Венера входит в Телец. Ну, для вас Телец это так себе знак. Он, конечно, связан с семьей. Но здесь образуется квадрат опять от Сатурна к делам семейным. Ну, посмотрим, что принесет период до 8 мая, пока Венера будет находиться в Тельце. Что принесет этот период водолеем. Ну, вроде как здесь хорошо все должно быть. ну Посмотрим. Опять путешествие. Может быть, что-то начатое в начале апреля продолжится. Да, здесь, кстати, благоприятный будет период для перехода на новую работу и для повышения Новости получаете. То есть до 8 мая можете смело менять работу, повышение. Или или если вы ожидаете каких-то важных новостей, то вы их дождетесь. Дальше. Так, 31. Ну, что до конца мая вас ожидает? Так, здесь Нептун идет в квадрате. к ретроградному Меркурию и Венере. Знаете, какие-то дела вы будете доделывать. Там, по-моему, по начнется ретроградные планетки. Ну, ладно, хорошо. Давайте сейчас посмотрим, что ожидает водолив до конца марта. Ой, извините, мая. Здесь дела связаны, но ну, у вас опять повторяется. Смотрите, ситуация, которая у вас была в в феврале, по-моему, или а, в марте, она у вас повторится. Что-то будет благоприятное, связанное с вашей семьей, с вашей работой. Ну, и, кстати, это может быть даже еще отдых, приятное времяпровождение. До начала. Ну и правильно, если ретроградный Меркурий, то зачем работать? Лучше его пересидеть, отдохнуть. Так, Июнь месяц. Июнь. Венера будет идти по знаку Рака. Вы знаете, в этот период что-то будет связано с какими-то вашими главными планами, целями и достижениями, несмотря на то, что, в общем-то, большинство аспектов будут благоприятны. Я полагаю, что удача все-таки должна быть на вашей стороне. Но здесь есть по тучам очень большие переживания. Переживания и волнения, возможно, это будет связано с работой. Или переживания и волнения, связанные с вашим статусом. Но чем это закончится? Закончится тем, что вы получите новости. Новости, которые вы ожидаете. Вы ожидаете каких-то важных новостей, связанных с вашей работой. Ну, или решениями очень важными юридического характера. Теперь смотрим, как пройдет для вас июль. Июль. В общем-то, месяц достаточно интересный. Тоже Здесь в основном идут благоприятные аспекты. И тем более для вас будет активна тема партнерства. Здесь выпадает у вас книга. Книга, как и правило, говорит о том, что могут, возможно, какие-то дела, которые вы не афишируете, или отношения, которые вы не афишируете, будут активны в этом месяце. По саду это знаете, как тайная организация, что-то будете вы организовывать, некое тайное общество, тайное сообщество, это, да, кстати, может быть даже обучение, там, кружки, организации, что-то может быть, и вы, а может быть, кто-то из вас будет поступать в этом месяце, и вы будете искать деньги на это обучение, ну, то есть, вот так. Получение новых знаний будет актуально, и в следующий период уже тут получается после 23 июля. Венера, кстати, встает в оппозицию к Юпитеру. Очень интересный аспект. Знаете, аспект, когда захочется себя чем-то побаловать, отпустить себя. Отпустить, побаловать, что-то себе позволить. Ну, придаться искушению, можно сказать. Ну, посмотрим, что вас ожидает в августе. Интересно, что на середину августа Юпитер становится в оппозицию к Солнцу, что говорит, о большой эгоцентричности. Во взглядах большинства. И Юпитер ваш находится ну, как раз в вашем первом доме, то есть вы будете так выглядеть в глазах окружающим. Ну и будет большое желание потратить деньги. Огромное просто желание. Огромное и прям некие иллюзии относительно своего финансового положения. Ну, давайте посмотрим. Август, что у вас здесь, да, переживания, переживания, связанные с неким партнерством, договоренности, переживания. Да, это сердечные переживания. Ну, немножко попереживаете. Может быть, знаете, что-то с любовью будете там налаживать. Сами по себе эти три карты. Они были бы очень чудесные, если бы не это. Это всегда дает волнение. Теперь смотрим, что у нас будет дальше в сентябре. Ну, со второй половины августа и по 10 сентября вас, в принципе, могут серьезно волновать какие-то партнерские темы, тем более, что в Венера будет идти по дому партнерства. А вот потом, после 10 числа, вы уже немножечко включитесь в другие энергии. Ну, здесь по мне показывают карту змеи, мужчины и, и и якорь. Ну Здесь могут быть взаимоотношения или любовников, или мужчина может быть, кому-то встретиться очень хитрый Хитрый и человек, который будет прежде всего учитывать свои собственные интересы. Причем он будет находиться возле вас на постоянной основе. Что-то будет от него зависеть очень важное в вашей жизни. Так, После 10 сентября Венера перейдет в А.Д. Э, Скорпион. Скорпион. Скорпион это для вас дом дружбы. Поэтому здесь немножко ваши страсти увеличатся. И они будут у вас до первого, в общем-то, до начала октября. Очень много, я думаю, будет дружеского общения <coughs> до начала октября. Ну, давайте посмотрим. В сентябре такой круговорот круговорот будет событий, связанных с коллективами и дружеским вашим окружением. Смотрим, что ожидает скорпионов в сентябре до октября ну и октябрь здесь возможно, знаете, какая-то информация выйдет наружу и возможно конфликты, конфликты с руководящими с вашими руководителями и конфликты с вышестоящими конфликты с кем-то из членом вашей семьи, ну это может быть муж, там отец, то здесь может быть какой-то затяжной конфликт, который тянется давно. Какая-то проблема просится наружу. Хорошо, удастся ли ее решить? Удастся ли решить эту проблему? Дом. да, Дела, связанные с домом с семьей. Это даже может быть и не конфликт, это может быть просто ссоры или необходимость заниматься домом с семьей, семейными или э, ну, вопросами недвижимости. Так, хорошо. Как пройдет октябрь? Как пройдет октябрь? Чем он закончится? Друг. Ну, вам поможет друг, человек, которого вы давно хорошо знаете, будет приезд к ним, от него к вам, и появится возможность хорошо и благоприятно порешать, удачно порешать ваши дела. Очень интересно, обещает быть ноябрь, тем более, что к концу месяца, даже это начало декабря, у вас повторится тот аспект, который будет работать сейчас, скажу, когда с 23 28 января этого года. То есть снова произойдет соединение Венеры с Плутоном. То есть это опять денежный аспект, очень благоприятный. Вы его не пропустите. Денежки вас не обойдут. Так, да. Ожидайте. Каких-то приятных поступлений крупных. Хорошо, смотрим, что ожидает вас в ноябре. Да, выбор. Выбор и к чему этот выбор приведет? Выбор приведет к решению проблемы, которая вас давно мучила и выход из нее на новый уровень. Что-то у вас получится, да. И знаете, вот этот резкое принятие решения приведет к тому, что вы выйдете из каких-то сковывающих обстоятельств. И станете абсолютно свободным человеком. Ну, может быть прямо, может быть косвенно. Что-то разрешится, сложная ситуация разрешится, которая вас мучила. С 19 декабря и по 21 декабря 2022 года Венера станет ретроградной. Это абсолютно неблагоприятный период для того, чтобы начинать какие-либо финансовые дела, что-то решать. Скорее всего, здесь нужно будет закрывать что-то старое, старые вопросы. Для любви абсолютно неблагоприятный период. Хоть, ну, давайте посмотрим, то есть для вас в декабрь месяц, каким будет для водолей в декабрь месяц. Что В принципе, аспекты неплохие. Но ретроградная Венера навсегда дает откаты назад. Может быть, возобновится какая-то тема, которая у вас началась вот сейчас, в конце января этого года. Хорошо. Каким будет для водолеев в декабрь месяц? Так Дела, связанные с женщинами. Выбор. Ситуация выбора. И мужчина. Очень интересно. Конечно, мало что подсказала и гора. Но само по себе это сочетание говорит о том, что сочетание говорит о том, что какие-то проблемы будут решены парно, в паре между мужчиной и женщиной. То есть снова можете вернуться к решению той проблемы задач или каких-то проблем которые вы не смогли решить год назад ну соответственно сегодня здесь и сейчас когда я читаю этот прогноз ну и давайте посмотрим чем вы войдете в следующий свой день рождения здесь идет у вас обсуждение и получение новостей связанных с вашими корнями с вашим укреплением на том месте которое для вас важно по состоянию на тот момент, когда вы будете встречать свой следующий день рождения. И самый главный свет на следующий год на символоне. Очень интересная колода, дает такие неоднозначные интересные ответы, очень глубокие. Здесь вам выпала карта стратега, шахматист, стратег. Ну, она говорит сама за себя. Если хотите добиться успеха, значит, выстраивайте все в своей голове, соблюдайте логику, логичность в своих действиях, последовательность. И представьте, что люди, с которыми вы взаимодействуете, это не только могут быть живые, настоящие люди, но и это, может быть, олицетворители, осуществление каких-либо ваших намерений. В общем-то, выключайте эмоции, включайте голову. Действуйте не спеша, последовательно, и это, эти действия приведут вас к успеху. Ну что ж, надеюсь, что прогноз был полезен для вас. Желаю вам удачи в следующем году. С днем рождения вас еще раз. И до встречи в следующих прогнозах.